Дорогой Леонид Сергеевич, здравствуйте, а мы вас везде ищем. Вера Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Что я вам хотел сказать? Ах да, знакомьтесь. Это наш новый архитектор, профессор Леонид Сергеевич Федоров. Леонид Сергеевич, это он нам новую лабораторию строит. Да вы помните, мы говорили. Теперь насчет отдыха. Самое главное, ни о чем не думайте. Ни о каких новых темах. Спорт, развлечения, беззаботность. Беззаботность, развлечения, спорт. А когда вернётесь, тогда засядете за новые темы. Так что не упускайте время. Ты это что? Ты это куда смотришь? Да что ты, деточка? Это же наша новая продукция. Туфельки. Лотос. Лотос Если да. я только узнаю, что ты и там интересуешься своей продукцией. Деточками. Через неделю Мари Савишна будет в есентуках, Она мне все про тебя напишет. Пожалуйста. Разве я против? Чуть не забыл, Леонид Сергеевич, я вам полезную инструкцию купил. Вот. О. Как отдыхать. Тут все написано. Прямо -таки для вас. Спасибо. Что я вам хотел сказать? Да, в каком вагоне вы едете? Я. Верочка, в каком я вагоне? В восьмом. В восьмом. Жена и секретарь. Она же и нянька. А? Всего хорошего, Лерит Сергеевич. Всего хорошего. Вера Николаевна, до свидания. До свидания. До свидания. Вот тебе на дорогу. 20 рублей. Нет. Хватит и 15. Вот тебе аккредитив, контрольный лист. Спрячь в разные карманы. О, он у меня такой растяпа, такой растяпа. Без меня бы пропал. Верно, деточка. Ты мое солнышко. Солнышко. Не понимаешь? Соня, Оля, Люба, Нина. Солнышко! Не понимаю. Не слышу. Повтори еще раз. Паспорт, я спрашиваю, не забыл? Паспорт, паспорт. Поля, Аня, Сеня, Петя. 15 рублей. Что, 15 рублей? Жена дала на всю дорогу. Маловато. Должна быть у вас супруга серьезная. Ведьма. Что? Хорошо, что я с собой взял второй аккредитив. Про это она не знает. 500 рубликов. Так, значит, я вам дал. Один аккредитив, второй аккредитив, паспорт, пас, пас. паспорт, забыла, растяпа, сама растяпа. Окно номер шестнадцать. Направо. Спасибо. Следующий. Ессентуки? Да. федору Да. Следующий. Есть Да. Гурову? Да. Слушаю. Сейчас. Нина, тебя. Слушаю. Ах, это вы? То есть ты, когда приехал? Сегодня? В командировку? Какое дело? Спешное? Не спешное, а ценное. Я слышала ценное. Нет, нет, это не вам. Я слышала спешное. Встретиться? 2.30. Нет, нет, это не вам. 2.30 я еще не могу. 5.40. Что же это вы? То 2.30, то 5.40. Сколько с меня? Я уже вам сказала, что 2.30. Возьмите китанцу. Я жду вас ровно в 7. 7. 7. У Пушкина. Приду. это, а? Сашка. Приехал в командировку на два дня. И уже успел взять билеты. Большой. На лебедины. Ровно все ждет у Пушкина. Надо торопиться. Попишите узнать, как вас зовут? Не скажу. Ну, хоть фамилию. А зачем вам? Да так, интересно. Ни за что. Ваш фамилия? Зверь. Зверь Зирякова. Имя? Мария. Маруся. А, а вас как зовут? Секрет. А фамилия? Не скажу. Ваша фамилия. Кугуров. Имя, отчество. Николай Николаевич. А ну, ты прекрасно. Теперь мы с вами поневоле знакомы. Вашу ручку. Возьмите ручку, распишитесь. <связь> <связь> На Федорова. Леонида Сергеевича письма нет? Есть. Ценные. Предъявите паспорт. А как же? Это недоразумение? Я именно паспорт забыл в Москве. Без паспорта не выдаем. А как же? В письме именно паспорт жена выслала. А вы мне паспорта без паспорта не выдаете? Это же заколдованный круг. Платите гривенник. Гривенник? 10 копеек. А у меня все деньги в сберкассе. Марусь, одолжите 10 копеек на 10 минут. Пожалуйста. Возьмите ручку. Распишитесь. не понимаю. Сливочного? Фруктового? Хотите? С удовольствием. Самые большие порции за мой счет. А я на минутку сберкал. На обед. На обед. У меня ни копейки денег нет. А у тебя? У меня тоже. Прикажете повторить? Пожалуйста. Апредитив? Телемедный контрольный листочек. Пожалуйста. Сколько берете? Пятьсот. Ой, я не могу больше есть. У меня все в горле застыло. Ваш паспорт. Пожалуйста. Николай Николаевич. Я бы сказал, не совсем Гуров. То есть как это так? Тут написано, Федоров Леонид Сергеевич. Не может быть. Порточек у вас чужой. Виноват! Позвольте, позвольте, виноват. Федоров Леонид Сергеевич. Черт возьми. Что такое? В чем дело? Недоразумение. Вы мне дали не мой паспорт. Ничего не знаю. Напишите заявление. Вы понимаете, какой ужасный случай? Вы мне дали чужой паспорт. Напишите заявление. Заявление? А что я буду делать с чужим паспортом? Мы ведь не знаем, что вам Москва посылала. А кто же знает? Федоров. Федоров. Ни денег, ни папирос. ORCHESTRA mm -hmm. PLAYS Данин, дали папироску, что ли? Пожалуйста. А. У этого человека должно быть большие неприятности. Ну вот. Хорошо. За пять суток вперед. Пожалуйста. Разрешите заполнить анкетку. Нет, а зачем? Ведь я только на пять суток. Правило такое. Да? Значит, ваша фамилия? Горов. Имя, отчество. А а, а что если у человека паспорта нет? Не пустим в гостиницу, дело конец. Николай Николаевич. Год рождения? Э, тысяча. Тысяча. А что если человек забыл паспорт? Ну, скажем, недоразумение на почте или в поезде потерял. Бывает, сплошь до рядом. Скажем, беглый кассир. Обязательно паспорточку терять в поезде. Или, например, бандит. Ой. Вот тут, на прошлой неделе, один приехал. С чемоданами, инженер, говорит. Тоже костюмчик новенькие. Вот вроде вашего, серенький. Бандит! Нет уж, разрешите, я сам заполню анкету. Извиняюсь, пожалуйста. Да. Спокойной ночи, товарищ э, Гуров. Гуров. Ага. Гуров. Да. Гуров. Гуров? Надо дать телеграмму Верочке. Через три дня получу паспорт. Нет, через пять. Пять дней буду Гуровым. Пять дней! А что, если у этого человека три привода и две судимости? Служащий. Место работы. Моско-пром-обувь-союз. Моско-про... Нет, это надо записать. Забуду. моско -пром обувь союз Гуров. Николай Николаевич. Моско-пром-обувь-союз. 1886 год. Что будет? Что будет? Дорогому товарищу Федорову с пожеланием хорошего отдыха. Что будет? Что будет? Решите узнать, как вас зовут? А зачем вам? Да так, интересно. Киса. Киса. Какое прекрасное имя. А вы что ж, играете? Учусь. А, а вы? Ну, я, я немножко поэт, немножко музыкант, играю. Сыграйте. Пожалуйста. Разбито все, и больно, и жестоко. Ушли те дни, погасли те огни, смята тоска Вползает одиноко И я а, один И все вокруг одни Эх, вы слезы, ах, вы грезы, Эх, ты кровь, эх, ты бровь, Эх, вы зубы, эх, вы губы, Эх, проклятая любовь. Будьте любезны. Телеграмм. Три рубля. Квитанции не надо? Нет, не надо. Номер скажите. Девятнадцать. Спасибо. Пожалуйста. Москва Наранирам, -на, на на на нам не помню, как слова, разбито все. Арбат, дом шесть, квартира, разбито все. Квартира Номер два Отравленным? отравлен, отравленном, скрытие, Вскрытие? ядом, ядом, Леня. Что? Курсовку? Да Паспорт? Присядьте Больной Гуров Гуров Вы Гуров? Нет. То есть, виноват я, Горов. Что же, вы свою фамилию забыли? Да, забыл. С утра недавно приехал и забыл. Какой вы рассеян. Рассеянный? Да, рассеянный. Идемте к врачу. А вот курочка молодая, хорошая. Возьмите, гражданин. Мне вы жареные Скупаешь тюлень толстый. Папа, нигде не берут. Говорят, через две недели. Подожди. Как тебя зовут? Леня. А фамилия? Федоров. Хорошая фамилия. Товарищ Гуров, как называется учреждение, в котором вы работаете? Оно называется Мос. Мос. Кус. Кус. Кош. Кош. Рем. Обувь. А что это такое? А это. это где чинят ботинки? Ботинки? Да. Так вы сапожник. Главный сапожник. Вот здорово! Понимаете, у меня беда. Завтра состязание, а ботинки рваные, и чинить никто не берется. А мне выступать во как надо. Будьте другом. Вас это не затруднит? Да нет. Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. К завтраму сделайте, не обоните. Пожалуйста. Почистим? Нет. Фу, жарко. Дай попить. Пей, там. <смех> Это для чистим. <смех> Белые туфли. <смех> Извините. Будьте любезны. Почините, пожалуйста, поскорей. Через две недели. Мне надо завтра. Завтра? Да. Завтра? Вон там. В магазине. Купить надо. Купить? Пойду обедать. Посидишь? Посижу. Посиди, посиди. Я тебе мацони принесу. Вот спасибо. <главник> Ух ты. Ну и жара. Ох. Белые я почистим, черные почистим, серые почистим. Просто три из моей починки выйдут как картинки старые ботинки по Из моей починки выйдут как картинки старые ботинки по санатории. Вы уже починили? Да, уже починил. Виноват. Я же вам должен. Ну, это пустяки, какие-то два ботинка, два рубля. Только-то? Только-то. сию минуту. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. О, пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Какая работа? Замечательная. Отличная работа. Ни одного шовчика. Где вы достали? А кто вам починил? Больной Гуров оказался а где? сапожником. Где он живет? Живет в метрополе. Гуров в метрополе. Да. Хозяин, а? почистим? Да. Понимаете, безвыходное положение. Подумаешь. Ну, опоздаешь. Это на свидание-то с такой очаровательной женщиной. Ну, пропустите процедуру. Доктор сказал, что если я еще хоть раз пропущу процедуру, он меня выпишет из санатория. В один и тот же час, ровно в 12, душ Шарко и свидание с Кларой. Что делать? Что придумать? Дать мне 5 рублей. За что? За чистку? Нет, за душ Шарко. Я пойду вместо вас. Вы серьезно? Это же моя профессия. Дорогой вы мой, вот выручили. Нати, книжку. А где я вас потом увижу? А, у киоска ТЖ, а зачистку полтинничек. Пожалуйста, вот спасибо. Вот выручили, дорогой вы мой. Ну, а теперь на свидание. Много пропускаете. Подтянитесь. Вы последний? Ага, я за вас. что здесь впервые даю отчасти следующий ваша очередь как моя я за вами нет ваша пожалуйста следующий пожалуйста туда туда туда Тишко. На место... Да. да! Что вы делаете? Он вот, да, Может быть! Он! купать, Холодный вот, вот. Зачалах, что-то... Зачалах, что-то... Зачалах, что-то... So четвертого. Я, кажется, опоздал. Пустяки. Ну, как, дорогой мой, тяжеленько. Ерунда. Привычка. Вот ваш книжечка. Благодарю вас. Э, скажите, а в дальнейшем я могу рассчитывать на вас? Ну от чего же? Мой приятель. Тоже. Тоже. Валяйте. Знакомьтесь. Ну, у вас что? Пикник с приятелем. Да вас про процедуру спрашиваю. Ах, про процедуру. Велосипед. Велосипед? Ну, что ж, можно велосипед. Только должен вас предупредить, велосипед будет стоить подороже. Пожалуйста. Это какое-то недоразумение. Василий! А? Что? Найдяблсы, дома! Репетируют! Слушайте, дяблсы! Жоршки приехал! Вот так компот! Вот что. Сегодня. Вы будете выступать пойдем. Без Жоржа мы выступать не будем. То есть как? Это же мировой скандал! Скандал вас и союзный момент! Три дьявола, а не каких-нибудь два. Три, три. Мамочка! Простите, вам кого? Гурова Николай Николаевича. Гурова? Их дома нет. Да тут их многие спрашивают. Прикажете, что передать? Передайте. Привет от подруги его жены. Самодоевой. Ага. Больной, Козлов. Много пропускаете. Подтянитесь. Сестра, доктор мне назначил процедуру, а там никого нет. Нет. Четверть четвертого. Угу. Приготовьте деньги. Ваш. Спасибо. Ваш. Благодарю вас. Ваш. Мерси. Ваш. Спасибо. Ваш погроб жизни. Ваш. А с вами у меня будет отдельный разговор. За обыкновенную процедуру. Я беру 5 рублей, а на вашей паровой бане я потерял полтора кило. Проверьте. Итого 22 с полтиной. Mm -hmm. Да. И то только для вас. вам вернуть должок. Спасибо. Пожалуйста. Пирожок. Спасибо. Пожалуйста. У этого человека должны быть большие неприятности. Скажите, пожалуйста, товарищ Гуров дома? Нет. М -м, жаль. Гуров, как зовут? Николай Николаевич. Коля, Колька, мы спасены. Здесь сколько Гуров? Ну, работал у Тарада Ундерманом. Работал у них уже Жоржа. В порядке? Все в порядке. Где он? Не знаю. Должно быть в парке. Вот что. найдите Гурова. И живым, или мертвым, но доставьте мне его на сцену. Понятно? Наш толстяк. Где? Вот он. Вот, смотри, где? Да это не он. Да вот он. он. Догоним? Да. О, вот он. Послушайте. Выгуров? Да я. А что? Нас к вам направил Свирепов. Дело в том, что не приехал один из дьяволосов, и вам придется его заменить. Да, посмотрите, какой дьяволос? Вам все объяснит Свирепов. Скорей, скорей! Да, постойте, это какая-то ошибка. Идем, идем, вам все объяснит Свирепов. Какой Свирепов? Я не знаю никакого Свирепова. <музыка> чем вы меня так одели? Ладно, становись на доску. Да я не хочу, вы меня пустите. Слушайте, не дурите. Сейчас придет Свирепов, и вы с ним поладите. Да какой Свирепов? Я никакого Свирепова не знаю. Как не знаете? Ведь вы же Гуров. Гуров, Гуров, но не совсем. Вы понимаете, тут очень сложное положение. Ладно, ладно, я сейчас приведу Свирепова. А пока начали. Когда пойдешь наверх, убери голову. Куда? А я... И без процедур. Портер! Ключ! Т -т -т товарищ горов? Горов! Вы кого разыскиваете? Федорова. Леонида Сергеевич. Справочная. В каком номере у вас живет Гуров? Горов? Да. В семнадцатом. Вы кто же ему будете? Мамаша, али, тетушка, бабушка! Дегодяй. Извините, простите, мне нужен товарищ Гуров. Ах, вам нужен, очень нужен. Настя, получите! Я вам покажу, как чужих мужей отбивать! Не та. Ты еще припадочная. А ты, голубчик, дня без меня не можешь прожить. Ну да. Так вот, я тебя сейчас областаю. Деточка, ты сама виновата во всем. Ты мне прислала чужой паспорт. Какой паспорт? Федорова. Какого Федорова? А черт его знает, какого Федорова. А я Гуров. Вы Гуров? Ну да. А я, Федоров, даю вам честное слово. Значит, это ваш? Мой. Мой, Верочка. Мой? А мой? А ваш внизу, у портье. У портье. Киса? Куда? Я к вам. А? Да. Нельзя. Там растяпа. Паспорт Гурова?